Всем привет! Вы на канале ТКФКТВ. И сегодня есть мое видео, которое называется «Мой новый друг. Второй сезон». И это уже второй сезон сериала, который вы знаете «Мой новый друг». Давайте начинать. После того, как принцесса Лили Блоссом подружилась с одним драконом, прошло ровно год. Много что изменилось. Злой злодей, он очень на меня похож. Он исчез вместе с драконами. И из-за того, что теперь этот злодей может повелевать драконами, нашему городу и всем ним грозит опасность. Поэтому... Мы воюем с драконами. Теперь каждому, кто есть в городе, запрещено вообще общаться с драконами, подходить к ним. И драконы стали на нас нападать. Все стали злыми. Но этот профессор, который хотел всех драконов уничтожить тоже, он пропал. И драконы просто стали на нас нападать. И профессор тут невиновен, оказывается. Драконы просто на нас напали из-за того, что мы приручили одного из них. Точнее, принцессы. Тот дракон, которого она приручила, больше ее не любят. Они не друзья. Он такой же злой, как и все они. Поэтому жизнь изменилась у нас. И теперь нельзя. Дружить с драконами, а надо воевать. К сожалению, такие правила. Хотя мне они кажутся неправильными. Ну что же делать? Ой, здравствуйте, мисс Рарити. Здравствуйте. Ой, Ранга, точнее, извините. Да, это моя мама, мисс Ралити. Да, вы просто уже выросли, на нее похожи. Благодарю. А хотите тортик, кексики, яблочки? Можно мне кексики? А такой торт из синтеза закажу. Хорошо. Так, сколько с меня? С вас 100 рублей. Держите. Спасибо. Можете вот тут за столик отнести. Хорошо. Какие вкусные кексики! Звук. Хм, ладно. А, дракон, нападайте на него. Не надо. А, вы убили этого дракона? Я его только отпугнула. Потому что нам с драконами нельзя мирно жить. Вы знаете это. А это что? Что у вас там? А -а -а. Да кексы вкусные, говорю. А, ну, едите-ка. Если, то... Если что, я вам их еще дам. Да, спасибо. Спасибо. Так, что тут? Это же яйцо дракона. Хм. Что же мне сделать с этим яйцом? Так. Я уже взрослый, я должна доказать, что я... Нелюбимец драконов, я его отнесу и отдам полиции. И они разберутся с этим детем сами. Не надо нам, чтобы тут драконы шастали еще. А? Оно вылупляется, надо быстрее за кусты! Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой оно вылупляется! мамочки, что делать, что делать? Так, так, так, так, надо достать мое оружие. Блин, он меня убьет, ненавижу драконов. Фу-фу-фу, ненавижу. Надо спрятаться, спрятаться. Ой, плохо спрятался, О, нет, оно вылупляется. Хорошо, что я спрятался и достала оружие. Ой-ой-ой. Сядь, сядь, сядь, сядь. Сядь так, так. Не подходи ко мне, не подходи. Помоги. Ой, ой, ой, ой, не подходи ко мне. А -а -а -а, а -а -а, помогите. Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.